Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с Алиной Михайловой снова с вами и покажем вам продолжение группы балансов, которые направлены на гармонизацию работы мозга. Сегодня мы вам покажем баланс сидя. Это очень сложный баланс, и сразу, конечно, не получится, но Алина уже как опытный практик, выполняет его очень хорошо, не ориентируйтесь на нее, делайте баланс так, как вам позволяет ваше тело. Но в итоге, конечно же, надо стремиться, чтобы баланс получился так же, как у нее. Итак, для того, чтобы сделать баланс, нам нужно захватить большие пальцы ног и затем усилием мышц пресса поднять ножки над полом и раскрыть. Хорошо. При этом спинку выпрямляем. И задержимся в этом положении на несколько секунд Конечно же, лучше закрыть глаза, но если совсем не получается Можно делать баланс с открытыми глазами Замрите и постарайтесь продержаться хотя бы 30 секунд А затем снова согните ножки И сядьте скрестно, отдохните После того, как вы отдохнули, вам нужно будет еще раз Повторить этот баланс Давайте посмотрим еще раз внимательно, как выполняет его Алина Концентрация взгляда в пол Найдите точку для опоры и смотрите в нее Либо совсем закройте глаза Итак, смотрим на Алину Вы можете раскрывать ноги по одной, как показывает вам Алина Можете раскрыть сразу две, если вам пресс позволяет вы будете падать, вы будете вставать, но это не должно вас огорчать. Вы можете сгибать ножки, вы можете снова их выпрямлять, но оставайтесь в опоре на копчик. Достаточно. Сгибаем ножки и выпрямляем спинку, опять несколько секунд отдыхаем. И на этом заканчиваем баланс сидя. Второй баланс, который мы сегодня покажем вам с Алиной, довольно простой. Мы покажем вам вариант э, легкий подходящий для всех на самом деле самый трудный вариант мы и будем сегодня даже показывать вам чтобы вы не расстраивались и не выполняли но то что покажет вам алина доступно абсолютно каждому человеку в результате небольших тренировок итак нам нужно встать прямо да а можно лицом да туда прям встанем алиночка вот так встанем лицом встанем прямо мы с вами захватим одну ножку и подтянем ее к груди Будем смотреть на пол, не моргая. Замрем в этом положении начинаем спокойно дышать. Примерно 30 секунд мы можем постоять в этом положении, затем опускаем ножку. Меняем ножки, поднимаем другую вверх. сосредотачиваем свое внимание, смотрим вниз. Опять 30 секунд удерживаем положение. В балансе работают все мышцы тела. Участвуют ноги, спина и даже шея включается в работу. Опускаем ножку, стряхиваем и после этого вы можете еще раз сделать на одну и на другую ногу. Все балансы, гармонизуя работу мозга, также и подтягивают тело, делают тело более стройным. А более взрослым, занимающимся, позволит сбросить даже несколько килограмм при условии, что будете заниматься балансами ежедневно. Благодарим вас за внимание. На сегодня мы с вами прощаемся, ждем вас на новых наших занятиях. До свидания и, как всегда, на мосты.